И всем здарова, ребят. С вами я, Ванек, Мы с вами перешли из спокойного, гром... спокойного места в громкой близко. Кто-то прав материстов. Мой канал Че хочу. Данные украл кто-то внутри системы или залезли продолжаем Сэнд два играть. В вот Наркотрафика Сделки совершаем Две Нужно Пока что одна была У женщины тут полное Здоровье Ага, блин Сейчас, Извиняюсь тебя Солдат... мать шла. командир уже пришел да. что к войне на что Газеты секретные материалы сбыли в интернете. Продолжаемые скиджи мы дали. Испособ которыми в основном пользуются любители компьютерных игр. Потом перенесли в феврале, марте. И даже якобы кто-то редактировал, а потом опять перезаливал. Документы датируются концом февраля, концом марта. В это время американские генералы принимали украинских военных на базе в Германии, чтобы обсудить весеннюю операцию. Если кто первоначально получил эти документы, кто их слил и насколько они были изменены. Также возможно, что существует еще более ранняя версия. Источники агентства Рейка просят не делать поспешных выводов, убеждая читателей, все бумаги могут оказаться отделкой. За ней разумеется скрытый, чтобы надеть белому дому. Все. Наркотрафик уровень 2 выполнен, наличный 250 и уровень авторитет до третьего уровня. продолж подработку можно. Не понравилось реально на Миссии прикольные, веселая. поздно вот, не кажется. Пять. раз, два, три, четыре, пять. Сроненность. Чтобы ехать. ...вызывают эти бумаги. Они вскрыли шпионские операции США по всему миру. Наспоряжение американцев возглавил двух южнокорейских чиновников, которые беспокоятся, с каким напором Башинка выдувает из силы оружие для Украины. Вот. Южная Корея требует от американцев объяснений. Свои претензии могут предъявить Израиль, Венгрия, Саудовская Аравия. Список тех, на кого штаты собирали информацию, оказались в Тоже подозревают в сливе секретов. США делятся информацией еще с четырьмя странами. Канадой, Великобританией, Австралией и Новой Виландией. А Один mm из -hmm. всех служб и этих государств известен как развернуть на вязь, как в глазах. В итоге в бумагах часто встречается аббревиатура NUFAN что означает эту информацию ни в какой форме не предоставлять иностранным правительствам. Значит, эти бумаги у партнеров не могли отказаться. Если вылез с этим документом осенью один из пяти глаз задергался, российские истребители якобы перехватили над Черным морем британский разведчик. Об инциденте министр обороны Великобритании рассказывал, но не договаривал. Министр обороны Великобритании Гэн Волнес рассказал об этом инциденте в октябре палате общем, Заявил, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135, пролетев безрассудно. Один из российских истребителей выпустил ракету на расстоянии, сказал тогда увольный с законодателем, но он не назвал этот инцидент близким цивилизацию, спустился покупку и техническую бесплатность. Судя по бумагам после ряда инцидентов, на чем Тут тоже можно будет потом купить, когда у меня будет 30 тысяч. Денег долларов, долларов. 80 с пока установить, кто смеет, не для США. секретные документы. Денис Давыдов и Анна Львова. Вести. Отказ прилетать на Карла спину со дома. Тем более, что уже в все на суток. дилера напали всю я спас ее о, о боже мой Протестующие в Северной Ирландии забросали бутылками с зажигательной смесью одну из полицейских машин. Это случилось во время манифестации в городе Лондон-Дерри или Дерри, как его называют ирландские республиканцы. Все. И сколько, Налика? 500 Четвертый уровень. Последний Ройна снизилась. Восхитительный таргет. Ну, я лучше наркотрафик пока что вполне потому что мне надо, мне нужно очень много денег. Тридцать целых 30, -30 спокойный прием. Он очень близок к нам, Нью-Ирландский Ирландске, действительно глубоко у него в сердце. Он сам рассказывал, что когда он говорит об Ирландии, у него бегут мурашки. Подчеркнутая ирландскость Байдена, как минимум, не вызывает энтузиазма у политиков приказов. В Лондоне были неприятные предыдущие, а Казан Байдена приехать коронацию к коронацию Каза III в начале мая. Вместо американского президента сюда прилетит его супруга Джилл. В Белом доме попытались сгладить неприятный эффект. Хотя не сказать, что они были слишком победительны, Хотя, возможно, американцы и не стали. Джон Кирби напомнил о том, что в 1953 году президент Эйзенхау также не прилетел в операции Елизаветы II. Так что для нынешнего монарха первые лиди США вполне достаточно. Оба лидера Зеленский Бога уже долгое время, президенты корони. Им есть много о чем-то меры, а если верить лондонским подрогам, то в британском эстеблишменте какими объяснениями не доходит и считают поступок Байдена коварным ударом. Старый свет платит Вашингтону взаимностью. Президент Франции Эммануэль Макрон, посетив Китай, заявил, что Европа не должна следовать к Америке во всем. Макрон утверждает, что в 2010 году они не должны учиться, рунить и Зай... Европейская оборонная промышленность достали. Самое главное, что не на покупателя, а на гиллера. Игра вот на вот это вот месте лагает, потому что, ну, наверное, очень много кадров в секунду требуется для этой игрушки. Для этого задания именно. Мы что война на будет что Я и, тоже, у меня сегодня там сегодня, родные, у меня там друзья есть, можно... друзей даже больше, чем в России тут, и, честно говоря. Не использовать события на Украине своих интересов, отвечая на обвинение при страсти к дорогим поездкам президента Евросовета Шарла Мишеля, его не наши санкции против Москвы и бороться эту надо сесть. На Африк, у нее, стран, учитывая потребности, президентом евросоюза в 2024 году решено увеличить на 27,5%. Александр Хабаров, Львов-Надиков и Тимофей Великобритания. Бежать. 3, 3. все это 10, идти 10, домой. домой Ехать. Вальдеран и конечно же первые продукты на ручных каравайчиках, а новшество к предстоящему сезону пассажирской навигации, а на балансе. Над водой загружили чайки для капитанов примера. Пора сюда. Все, наркотрафик завершено, три. И все, я четвертый. Будет... На... Мне нужны наличные, денег не нужно. Не, суда освоить 10 новых маршрутов. и самое главное а они по единому расписанию Мы пересмотрен формат работы прогулочного флота это позволило поднять пассажирский сервис на новый уровень и все теплоходы сейчас приходят а, точно ко времени есть единые маршруты и, конечно, в Москве начнут курсировать и электросуда. что-то вроде речных трамвайчиков только на электрической тяге вот так выглядит то самое электросуда. их можно увидеть уже сейчас, пока они ходят по Москве реке в, в режиме ...два регулярных маршрута. Первый от картофелии мимо Москвы-Сити до Киевской, второй от Казаводского моста через причал Зил и Южный речной вокзал, который, кстати, уже готов принимать первым пассажиром. Двигаясь к следующей точке. ...почти 25. Южный речной вокзал открывают после реконструкции на следующей неделе. Мы видим, завершается последняя работа, а уже 5 мая отсюда отправится первый круизный теплоход на родину Сергея Ценина в село Константинал. Чуть раньше, в конце апреля, отправится к визе с северного ручного вокзала «Стрель» и «Ублич». А эти теплоходы по на скорике «Умный год». Но это и стали заполняться только сейчас. Причина на воде, это и красиво, и видно. Греки, с коротким Показались на воде и вейк Вот так сегодня они рассекали гладь на закона. затона. Ждом, пока лёд Ну, солнце греет, конечно. Ну, так полно кататься. Днем на солнце воздух прогрелся до плюс 14. В среду ожидается майский плюс 16. В столичных парках зацвели подснежники и прокусы, просыпаются звери в Московском Медведи Медведя возрастут уже несколько дней, а вот тушканчиков и спячки выбили полку сегодня. Пока они сонные и сердитые, активно бегают с ночью через.. и сам город. С улицы смывают пыль, фонтаны, новогодние украшения меняют на весенние. В конце недели в городе рынке она несколько месяцев, и вкладчики лишились доступа к своим деньгам. Иди прямее, будет... а? Маслышка Зеленого была уверена, что выгодно вкладывает деньги. Из них потеряли сколько? Дмитрий потерял полтора миллиона рублей. Я, ну, ...каналов, значит, искал всякую информацию о инвестиции и вышел вот на создателя этого биржа. Вот этот человек. И я наделался брокером. Я бы обрезал новую криптовалютную биржу Beom. Предлагал через него торговать биткоинами. Он там продиссонировал башни фразы. Первая российская британская, э, да, особенная, Особенная, говорю, потому что зарабатывать на криптовалюте можно будет в обход санкций. В смысле, ну, это, это, это, это, это, это не блокировались, не как подали пациенты, и средства не были заблокированы, могли бы даже как американских или китайских. Я не могу испоколить, выводить деньги. Доверчивые граждане от Комчатки до Крыма перечисляли Ангелову деньги, а потом, затоив дыхание, следили, как на сайте растут их доходы. Дело что... завершена, в точки. двигатель, все щиточки. И... Короче, наркотрафик будем очень много и... сегодня наркоты развозить. сайта. Э Заблокировали, ä, владелец попал, исчез, перестал выходить на связь. Выяснилось, что никакой биржи на самом деле не было, а сайт всего лишь компьютерная симуляция, Собранный из вкладчиков сотни миллионов рублей, а брокер просто присвоил. Ежемесячно было до 15 тысяч человек. То есть это достаточно большая э, это достаточно большая афера. Количество людей, которые могло пострадать, ну, наверное, достигает. До 10 тысяч человек. Ангелов говорят, сейчас в Арабских Эмиратах. Вот выложил ролик с яхты. Гиллер, вот давайте мы. Ответ на вопрос, зачем еще потом? виден. Пострадавшие сейчас пытаются объединиться, чтобы подать коллективные иски, объявить горе финансиста в международный розыск. Дмитрий Беликов, Александр Дворников. И на кем тебе ага есть налоги короче везде существует день охранять дилеры пакина дилера на палец человек боролись за места на или стали а один а организатор состязания сделали все чтобы этот день запомнился надолго а праздники экстремального сборка александр горкин Гонки в Каменке ежегодно собирают большое количество любителей снегоходной техники. Пока зрители танцуют и участвуют в конкурсах, спортсмены готовятся к Даже несмотря на то, что все, долго... так, все, долго. все и наркотрафик, все, четвертый уровень сделан, Главные судьи следят за состоянием снегоходов. Это одно из главных для участия в заездах, ведь во время гонки никаких происшествий быть не должно. Самое главное, это безопасность самих спортсменов, поэтому эксперты в первую очередь проверяют тормоза и рулевую систему. Первое, чтобы, допустим, ресурсная лыжа, это самое главное, необходимое, если глупая рессора, но она хотло. Мы смотрим визуально, чтобы все было как по заводу. На старт в текущем году выйдут 63 спортсмена. Но предстоит преодолеть очень сложную трассу со множеством поворотов протяженностью в 1600 метров. Если ее срезать, и весь мешки вешки начислят баллы. Первые квалификационные занятия. Но уровень 5 за пятьсот один уровень А, блин не снегоход ну, многократного чемпиона неожиданно останавливается, пропускает с каждой это значит, что сейчас здесь, на этой зимней трассе, Лучшие спортсмены выжмут газ на полную, чтобы в итоге решить, кто из них поднимет на головой чемпионский Начиналось в новое вышли 10 спортсменов, причем трасса, к уже а присутствуют повсюду, потому что это... это... Ронина. Спойлерок на маленькую <просу> на будущее Get <просу> Это значит стоять. домой еще и с медалями. Александр Сергей я. Вы мою работу. Седьмой уровень авторитета. А... а Плать-то за эту работу мы немножко... Да. не было, новосибирские синоптики считают, что этот апрель может поставить рекорд. Какой и чего ждать погоды до конца месяца мы расскажем через минуту. Банковский коллектор попытался выбить долги из детской медсестры прямо в кабинете на глазах у пациентов. В случае, в новосибирской половинцы заинтересовали судебные приставы, чем закончилась история. Дом пионера космонавтики вернут в орбиту культурного пространства в Новосибирске, через с точностью до деталей воссоздать музей Юрия Кондратюка и наборить несколько новых звезд Все. Погода в Новосибирске полностью сдерживает выступление весеннего полугодия, но этот стал самым холодным за последние 16 лет. территории Западной Сибири будет около и ниже 1 градус, а не выше, как было в 2016. Точка. Каждый год это полностью ушла подвода. Сегодня внедорожники могут смогут после новой экспедиции и Перекрытые Боже мой, милосердный. Святой Бог. Закончилась поездка в магазин, на парковке зацепился, запаревый, оторвал брозговик, пошел забирать и ушел под воду. А блин, да едь тоже. Вот это место. Снижа, Ема чудова! Знак опасности, ветка. Она, кстати... Ай, блин, не того, все. Авторитет 8, 8, 160, 92 нахтрав. Уровень 6 провалил. Ну ладно, выход из подработки. Выход из подработки. Ага, выйти. Гонка, Каждый Нет, гонку не надо. Частный сектор, Дежинский район, грузовик опрокинулся на потубленной дороге, предупреждающих знаков и нет, сообщают жители. Капсу, а сжими и, и будешь идти. Да, нет, и тянуть. Почему не закрыта опасная ливневка на улице петухова Да, ну это Вот сюда Мы. вот. Александр Селинский намерен войти в прокуратуру и в следственный комитет. Как только отпустят врачи, ногу пришлось оперировать. Кстати, решетка от ливневки лежит рядом. Андрей Кугатов, Дмитрий Шевченко, Вести Новосибирск. От в правительстве. сегодня презентовали карту жителя Новосибирской области. Она позволит получить десятки видов и, в аналоги, и с разработали... Я же за... Народ, что ли? Когда... Молодец. Дружбан. Сегодня... Я же за народ, в как. Замена и одна карта... карта... не за народ сейчас. Они из тех, кто платит 100%. больше, это, за ультра. Искидочная карта, и, билет, и что в жизни, но, э, при этом не требуется его с собой, <соцентричный> <«Здорово>, <соцентричный> владельцы карты собирается автоматически система также сама определит какие сервисы ему положены школьник, студент, пенсионер, многодетные родители молодая семья, у каждого свой набор госуслуги в электронном виде мы получаем уже не первый год, но разобраться кто на что имеет право сегодня по-прежнему непросто, даже от министра цифрового развития я как э, многодетный родитель недавно столкнулся с этим и понимаю что они на портале госуслуг не в каких-либо других сервисах вот та. На самом деле сложно отыскать Перейс на гору положен в тебе льгот, пособий, и такой ресурс, новые привычки. Подготовьтесь пользоваться цифровой картой на смогут привязав ее к любой банковской карте, платежной системе через мобильное приложение. Разработчики обещают, что она будет доступна уже летом. Параллельно работают над дополнением сервисов. Транспорт, социальное обслуживание, культура, здоровье. Раздел здоровья, думаю, будет особенно востребован. Сейчас в нем заявлены четыре вида услуг. льготные лекарства. Получается, будет сообщать а их поступление в аптеку. Молочная кухня, льготники смогут знать адрес... Не, ну так меньше, как мне кажется, так меньше кадров идет, чем нежели вот так вот. Когда персонаж на тебя смотрит, ты как бы меньше кадров требуется. На базе карты жителя запустят региональный аналог пушкинской карты, лавритьевской. Аспиранты смогут по ней посещать музеи, театры, кино услуг будут доступны и сервисы коммерческих организаций скидки акции кэшбэк все в одной карте татьяна цельщина адрес в вести на сейчас коротко других событиях в регионе в новосибирском а 40, 40 нужно больше 40 тысяч нужно задержали когда пытался Будем туда в день. Жительного разбивать. Театр, ему грозит до 20 лет На одной из самых больших в регионе площадок с ввели эксплуатацию первый дом, передать ключи от квартиры к концу апреля. Закамецкого 15 лет назад. Да, построитель заменил уголовное дело. Машина сюда, жененная ронины. рони. тут только ронина. Остались и, эти... И... Только Ронни и желтый. Э... Дети саммити а... Вот, вот сюда вот можно Дети саммити за... Дети сюда, сюда надо на... Пока что на дна Дети саммити Потому что Шанди не занимается. Я как бы не готов. Пока детьми сами бороться, сражаться точнее. У тебя нет, ко всему надо быть готовым. Средники в Новосибирске наказали за разглашение личных данных. Он пришел на работу к должнице и устроил скандал. Филинг расскажет подробности этой истории и что делать, если корректоры переходят все рамки от здравого смысла. Ирина просит не показывать лицо. Из-за долгов оказалась в центре скандала. Взяла в банке 700 тысяч рублей на 5 лет. Половину срока платила исправно. Хорошо, а теперь красти. изменилась. Синь. Платить по графику не смогла. Каждый месяц вносила нужную сумму, но частями. Представителям банка такое поведение клиента не понравилось. Ирине начали звонить. по телефону очень много Вот. Это так было. Тот, есть он враг, потому что ну, смысл трудно играть, если не постоянно угрожают, что-то там говорить. Через несколько недель представитель финансовой организации решил наведаться к должнице на работу. Городская детская клиническая больница в самом центре Новосибирска. Именно сюда, в разгар рабочего дня, пришел сотрудник банка. Не предъявив документы, сразу прошел в кабинет, где работает должница. Тут вроде бы в Сенсор третьим такие... Мелый фонарь. были. сотрудники больницы, не обращая внимания на то, что прием маленьких пациентов был в самом разгаре. Безусловно, сотрудник на рабочем месте, непосредственно помощь. И такие вещи Ответственности, административной ответственности, самая должностная лица, который выходит на адресу, и кредитную организацию. По Коллекторы могут звонить должнику не чаще одного раза в сутки. Встречаться лично только раз в неделю. Если правила нарушают, нужно писать заявление в службу судебных приставов. Только за прошлый год таких настойчивых сотрудников кредитных организаций наказали финансово в общей сложности на 18 миллионов рублей. Штраф уже заплатил и тот, кто устроил скандал в больнице, и его работодатель. После этих мер женщине с угрозами никто не звонит. Но и она старается вовремя Долги. Елена Коплова, Низа вместе в версты. Сегодня же на день освобождения узников фашистских концлагерей. В оседлении где домов Николай Симаков. В ходу Великой Отечественной войны в городе русских партнерах в но благодаря ему шанс на жизнь получили тысячи заключенных. Симаков, несмотря на болезни, под его восстание, боролся и вырвался из плена самого, как будто он свободен в Для тех, кто выкувал концлагеря один 11 апреля особая дорога, у меня есть на 7 миссий, как минимум семерка миссий. На 7 миссий еще есть. Авторитета мне как бы хватит на минимум на 7 миссий. Или на эту миссию 6 раз сделать. Вот это вот все что осталось от дома, в котором в начале прошлого века работал Юрий Кондратюха, один из пионеров мировой космонавтики. Последние 30 лет здесь был музей. Здание пришлось закрыть. Ой, ребят, знали, опять эту миссию на время. время. Извиняюсь, ребятки, короче, ну... Но... Извиняюсь, ребятки, но, видимо, эту миссию нам придется с вами пропустить, поэтому с вами был я, Ванек, и всем очень...